Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Белыч и сегодня мы поговорим о лучших материнских платах на чипсете B660 и в целом рассмотрим рынок данных плат. И да, сегодня мы будем говорить о платах по DDR4 память. Про платы по DDR5 я выпущу отдельное мини-видео скорее всего на следующей неделе. Как и обычно, оценивать платы мы будем не за красивый внешний вид, броское название или какой-то известный бренд, а анализируя самое важное: а именно систему питания каждой платы, компоновку платы разъемами и фишками, ну и конечно же цену. Если с разъемами и ценой все в целом понятно то вот по системам питания всегда возникает много вопросов. Люди не понимают, что значат все эти фазы и цепи питания, почему это не одно и то же и зачем они вообще нужны. Хотя именно от количества фаз и цепей и качества использованных компонентов и будет зависеть нагрев платы, точнее ее система питания. А от этого будет зависеть какой процессор максимально можно установить в плату, чтобы зона питания платы не перегревалась как кипятильник, а процессор соответственно работал нормально на заявленных частотах показывал максимальную производительность. И, к сожалению, в случае плат на B660, осилить даже простенький i5-12400 или 12600 в полной нагрузке могут далеко не все платы. Либо температуры высокие, либо частоты сбрасываются, и процессор показывает плохие результаты по производительности. Поэтому дальше, друзья, будет немного нудной теории о этих самых системах питания материнок, но я советую ее вам послушать, дабы разбираться в вопросе и сделать действительно объективный выбор. И да, вопрос питания материнок я уже подробно рассказывал в своей короткой часовой лекции про материнские платы. Если хотите послушать досконально, то ссылка будет в описании. А сейчас же я скажу кратко. Итак, любая материнская плата имеет определенную систему питания, которая питает ваш процессор энергией. И эта система питания кратко называется VRM. В основе ее лежит контроллер, у которого может быть несколько каналов, через которые он управляет работой мосфетов. Если совсем упростить, то мосфеты это элементы, непосредственно подающие питание на процессор. Таким образом контроллер, он как дирижер, говорит какому мосфету, когда подавать питание на процессор. Причем по каждому из каналов сигнал подается в разное время, со сдвигом или еще говорят, что в разную фазу. В приведенном рисунке, кстати, у нашего контроллера 10 каналов, значит 10 фаз и 10 мосфетов. По ним мы определяем количество цепей питания, и их у нас тоже 10. Фазы и цепи выполняют разную функцию цепи обеспечивают процессор нужным количеством энергии а фазы за счет подачи сигналов в разное время обеспечивают так сказать равномерность подачи этой самой энергии то есть борются с колебаниями или еще это называют пульсациями напряжения которые пагубны для любой микроэлектроники и для процессора в том числе и как вы уже наверное поняли заменить фазы цепями нельзя и цепи фазами тоже ибо функционал у них абсолютно разные, это вообще разные вещи. В приведенном примере, кстати, наш контроллер управляет мосфетами напрямую и такая схема питания называется прямой. Но, друзья, ситуация, когда у контроллера достаточно каналов, чтобы напрямую управлять всеми мосфетами, она встречается не всегда. Часто дешевым контроллерам не хватает количества каналов и в таком случае применяют схему, когда на один канал цепляются сразу два мосфета. Такая схема называется распараллеливанием. В ней мы получаем такое же количество цепей питания. 10 штук, но только 5 фаз. И гашение пульсации напряжения в ней, как вы понимаете, будет происходить несколько хуже. Поэтому прямая схема всегда лучше простого тупого распараллеливания при прочих равных условиях. Также, друзья, применялась схема с даблерами, то есть промежуточными элементами, которые не просто распараллеливали сигнал на 2, но и сдвигали его по фазе, обеспечивая, опять-таки, снижение пульсаций. Она занимала, скажем так, промежуточное положение между двумя данными схемами, но в случае B660 от нее по объективным причинам решили отказаться. Что же касается обозначений, то при прямой схеме обычно записывают число реальных фаз, если есть распараллеливание, то после количества прямых фаз обычно красным через знак умножения записывается сколько на одну фазу приходится мосфетов, обычно 2, но бывало что и 3. Но в схеме с даблерами обычно использовался синий знак плюс, через который обозначали также количество удвоенных фаз. Также надо понимать, что не все фазы и мосфеты идут на процессор, часть из них идет на встроенное в процессор видеоядром, если оно конечно же есть, и тогда это обозначается вот таким вот образом. Да, сейчас есть еще и фазы ответственные за AUX, то есть за питание контроллера памяти и PCI устройств, но там речь идет обычно о стандартных одной, максимум двух фазах, так что я не буду забивать вам этим мозги, и данных формул нам будет более чем достаточно, чтобы сделать, необходимые выводы. Но, друзья, вы резонно спросите, а сколько же должно быть и цепей? Считается, что хорошая плата должна иметь минимум 7-8 фаз на питание ядер процессора и одну фазу для питания видеоядра, если оно, конечно же, будет вами использоваться. Но ну, а что касается mosfet то чем больше, тем лучше. Но у них обычно оценивается даже не количество, а скорее качество. И самое важное, то, насколько они нагреваются, согласно имеющимся температурным тестам. Но где же взять все данные по составу системы питания той или иной платы и по ее температурам, спросите вы. Подобные тесты делают энтузиасты, ну а подобные данные собирают другие энтузиасты, перелопачивая ворох обзоров, тестов и фотографий и сводя все это дело воедино. Собственно, это я для вас и сделал, подготовив табличку, в которой вы сможете найти все необходимое для выбора. И да, друзья, я считаю, что я провел достаточно значимую, как мне кажется, работу. Так что, если вы хотите поддержать канал, то нажмите на лайк, подпишитесь. Но если хотите получать уведомления обо всех новых видео на канале, то нажмите колокол и выберите уведомления обо всех выходящих видео. Но возвращаясь к нашей табличке, у нас тут имеется информация о 37. 7 платах из примерно 45-50, которые есть на рынке. Я отобрал те модели, которые представляют хоть какой-то интерес и которые можно купить в России. Все платы в таблице у нас отсортированы по размерам, от стандартных ATX до маленьких mini-ATX. В рамках размера они отобраны по брендам и в рамках бренда по цене, от дорогих к дешевым. По каждой плате есть информация о внешнем виде и названии, ее фонфакторе, то есть размере, том какой установлен контроллер и том как организовано собственно питание ядер процессов. То есть сколько реальных фаз, если даблеры, ну в нашем случае их нигде не будет, сколько и каких мосфетов, на какую силу тока они рассчитаны и также суммарная сила тока для них всех. Аналогичная информация, данная по питанию встроенного видеоядра и в конце общая формула организации питания, то о чем мы собственно и говорили. Также в таблице отмечены все фишки и разъемы плат, такие как BIOS флешбэк, то есть обновление биоса платы без использования процессора, наличие двойного биоса, правда на данных платах его никто не применил, наличие инструментов для дебагинга, например индикаторов ошибок, показывающих что же не работает в вашем компьютере, ну и также наличие кнопок на теле платы, упрощающих работу с ней, например, кнопок для сброса настроек биоса или кнопок включения или перезагрузки. Также указано наличие модель Wi-Fi модуля и сетевой карты, максимальная поддерживаемая версия разъема PCI-Express X16 под видеокарту. Возможности подключить две видеокарты, высылая или crossfire связках. Хотя, забегая вперед, скажу, что полноценную связку сделать ни на одной из плат нельзя. Наличие платы Thunderbolt, не путайте, кстати, с колодкой под плату, это совсем другое. Данная плата, она позволяет подключать к материнке некоторые профессиональные девайсы для работы. И забегая опять-таки вперед, скажу, что плат Thunderbolt на B660, к сожалению, нету. Также в таблице отмечено наличие USB-колодок разных версий. Они нужны для подключения разъемов USB на передней панели вашего корпуса. И также количество M2 разъемов разных версий с указанием наличия радиаторов. Плюс, конечно же, есть информация по количеству SATA для подключения жестких дисков и 2,5-дюймовых SSD. И также количеству разъемов под вентиляторы и подсветку. Ну и напоследок указана модель звуковой карты. Затем, конечно же, идет цена по магазину DNS, ибо он есть даже в отдаленных регионах нашей необъятной страны. Плюс я добавил данные по температурам, согласно двум источникам. Во-первых, самому масштабному тесту от Hardware Unboxed, где они сравнивали сразу 18 плат с процессорами 12600K, 12700K и 12900K. Ну и также я добавил данные с тестами 8 дешевых плат от портала 3D News. Как вы понимаете, протестировать сразу все 40 с лишним плат никто в мире не может и уж тем более это невозможно в России. Так что спасибо ребятам за то, что имеем. И да, многих наверняка интересует вопрос, а можно ли разгонять процессор на данных платах и почему в таблице нет никакой информации по этому вопросу. Отвечаю сразу: среди плат поддерживает четвертую память на момент выхода видео нет плат с бесельки генератором, а значит разгон процессора на данных платах просто невозможен, только разгон памяти. Мы ждем выхода B660 Mortar Max, в ней бесельки генератор обещали добавить, и также срок RipTide, которая вроде как вышла, но пока что не у нас. Что же до нашей таблицы, то в конце ее также я добавил комментарии о том, какие ништяки есть у той или иной платы, ну и также мои комментарии о целесообразности покупки той или иной модели. В общем, пользуйтесь, делайте свои выводы, оценки и топы, ну а я перейду к своим. Итак, начнем, пожалуй, с полноразмерных плат, то есть с форм-фактора TX, и на третьем месте у нас тут Asus ROG Strix B660A Gaming Wi-Fi. Почему только третье место, ведь плата стоит более 20 тысяч, и эта линейка обычно является, ну, чуть ли не притоповой. Во многом из-за системы питания, которая тут, ну, скажем честно, чуть хуже, чем у конкурентов. Во-первых, тут применяется контроллер SP2120. Точно неизвестно, на какой контроллер Asus приклеила свою маркировку. Предполагается, что это довольно дешевый 9-фазный RitchTech rt 3628 ae с частотой всего в 400 кГц. That's <laughs> Но это на самом деле не точно. Точно можно сказать, что будь это что-то хорошее, перемаркировку бы никто не делал, а оставили бы оригинальное название. Данный контроллер работает тут в режиме 6 плюс 1, и к нему в пару идет 12 мосфетов от Альфа и Omega, это auz 5316 nqi Они идут на 55 ампер и используются для питания ядер процессора, и также идет один SIG643 на 60 ампер для питания видеоядра. Thank <laughs> you. Итого имеем 6 плюс 1 фазу питания и 12 плюс 1 цепь с использованием конечно же распараллеливания. Как итог, за счет большого количества цепей питания и неплохих мосфетов имеем 65 градусов с процессором 12700 и 87 при работе с 12900K, но количество фаз питания откровенно небольшое, а качество компонентной базы, ну скажем честно, не самое лучшее. По оснащению имеется 2M2 на PCI-Express 4.0 и 1 на 3.0, все прикрыты радиаторами и все с фирменными быстрозажимными крепежами. 4 SATA разъема, 6 разъемов под вентиляторы, 3 разъема под адресную 5-вольтовую подсветку и один под обычную на 12 вольт. Имеется по одной колодке обычной USB 3.0, USB 3.0 для подключения разъемов Type-C и полторы колодки для USB 2.0. Хотя зачем добавлять половинчатую не совсем понятно, не видел чтобы кто-то и когда-то пользовался. По удобству платы есть BIOS flashback LED индикаторы ошибок, Wi-Fi 6 поколения и 2,5 гигабитная сетевая, обе производства Intel. Ну и новая звуковая LC4080 с экранированием и усилителем с sv 3 h 712 Это на самом деле лучший и самый новый звук, который ставится на платы B660. Хотя некоторые утверждают, что разницы между старыми и новыми встроенными звуковыми нету, но тут друзья я спорить не могу, и по мне медведь на ухо наступил. Так что оснащение уплаты в целом сбалансированное, но забегая вперед скажу, что оно не лучше плата о которых мы поговорим далее. А вот цена довольно высокая, так что есть переплата за бренд и брать стоит только с хорошей скидкой. Пару к ней, кстати, стоило бы отнести и Asus Creator, который имеет примерно такую же систему питания и компоновку. Правда, обычно платы типа Creator, созданные для энтузиастов, имеют на борту встроенную плату Thunderbolt, чего мы ни у данной платы, ни у других B660 так и не увидели. Так что покупать Creator, который стоит на 2000 дороже, чем Gaming K, но не может предоставить нам ничего интересного, я лично смысла не вижу. На третье место нашего топа я поставил Biostar B660 GTA. Biostar является вообще лучшей платой среди всех B660 по системе питания. Точный контроллер тут, к сожалению, идентифицировать нельзя, но по косвенным признакам предполагается, что он имеет 20 каналов и напрямую управляет 17 мосфетами в FDMF 5062 на 70 ампер каждый. Соответственно, 16 идет на питание процессора и один на питание видеоядра. В итоге мы имеем целых 16 плюс 1 цепь питания и такое же количество фаз питания, и работают все эти фазы на частоте до 1 мегагерца, что очень даже хорошо для гашения пульсации напряжения. В итоге по температурам мы имеем 87 градусов с процессором 12900K на воде и это очень даже хороший результат. Что касается компоновки, то по M2 тут все в целом аналогично Asus, только без быстрозажимных крепежей, плюс реализовано целых 8 разъемов SATA, есть индикаторы ошибок и также имеются все нужные колодки USB и разъемы для подключения подсветки. Звуковая стоит LC1220, это топ предыдущего поколения, и по характеристикам, согласно замерам, она нисколько не хуже упомянутого нового на LC4080, правда она идет без усилителя и без экранирования. И в качестве сетевой используется 2,5 гигабитная Realtek RTL8125. Но несмотря на казалось бы идеальность Биостара, есть у нее, конечно же, и свои недостатки. Ну, во-первых, еще более высокая цена, порядка 25 тысяч, что в целом оправдано для платы с таким классным питанием, но избыточно с точки зрения того, что мы все равно не сможем разгонять на ней процессоры, Так что зачем тут питание, как на платах Z690, не совсем понятно. Во-вторых, несмотря на высокую цену, тут отсутствует Wi-Fi модуль, есть только выведенные под его установку антенны. И отсутствуют какие-либо кнопки на телеплаты, упрощающие работу с ней. Мне даже банального BIOS-флешбэка, и имеется всего 5 разъемов под вентиляторы. Ну и самое важное, мало обратной связи. Что там с платой, какие у нее косяки, как она работает, что у нее с биосом. Из-за небольшой популярности биостара все это на самом деле покрыто завесой тьмы. Так что смысл брать данную плату есть по цене до 20 тысяч и желательно по топовой 12900. Тогда ее покупка, ее система питания будут более чем оправданы. Второе место в нашем топе занимает Aorus Master, у него стоит 10-фазный контроллер ONSAMI NCP81530, который управляет сразу 17 мосфетами NCP302-155, мосфеты вообще тут рассчитаны на 55 ампер тока, но при работе на небольшой частоте, скажем в 300 мегагерц, они могут осилить и 60, понятно что с соблюдением температурных лимитов. Итого мы имеем 8 плюс 1 фазу питания и 16 плюс 1 цепь, с применением так что по количеству цепей питания данная плата по факту вторая после Биостара, хотя признаемся, что в Биостаре компонентная база на мой взгляд несколько лучше, и мосфеты и контроллер рассчитаны на более высокие частоты работы, что также влияет на борьбу с пульсациями, то есть Биостар борется с ними лучше. Но питание обеих плат более чем избыточное, так что это на самом деле не принципиальный вопрос. А вот ценник у Aurus меньше, всего 18 тысяч, и это с учетом имеющегося на борту Wi-Fi модуля AX201 делает его довольно привлекательным выбором. По количеству USB колодок и M2 разъемов платы в целом равны, правда верхний M2 тут имеет двойной радиатор, то есть с двух сторон, но вот разъемов SATA у мастера меньше, всего 4 штуки, хотя чаще всего. Всего больше вам и не потребуется. А вот разъемов под вентиляторы тут аж 8 штук, что очень даже предусмотрительно. Плюс по 2 адресных и 2 обычных разъемов под подсветку. Стоит та же, что и у BioStara, сетевая и звуковая карты, правда звук тут уже с экранированием. Есть BIOS флешбэк и даже многофункциональная кнопка на теле платы, функционал которой можно определить самому. Ну и аналогично имеются индикации ошибок. Так что, друзья, да, мастер это классная плата с хорошей системой питания, но вот надо понимать, что процесса разгонять на ней все равно не получится, функционала такого нету. И возникает вопрос, а будете ли вы разгонять память, и если да, будете, то ее BIOS это такое себе. Ну, то есть не самый удобный, можно найти и получше. Так что, друзья, плата, да, хорошая определенно, но опять-таки не идеальная. Поэтому, друзья, на первое место мастер не помещается, а сюда я поставил самую сбалансированную, на мой взгляд, плату. Это MSI Tamagavk. Чем же она, друзья, хороша? Ну, для начала тут стоит 20-канальный контроллер RAA-229-132 от Antarcill Renesas, работающий в режиме 12+.1. Он управляет таким же количеством мосфетов ASL-99-360 на 60 Ампер каждый от, собственно, той же фирмы. Итого имеется 12 плюс 1 прямая фаза и 12 плюс 1 цепь питания, что очень даже хорошо, а компоненты от Tentersil Renesas это вдвойне хорошо. Как итог данная плата в нагрузке показывает одни из лучших температур, BRM греется до 83 градусов с процессором 12900K и до 64 с процессором 12700, и при всем при этом ее система питания не выглядит избыточной, как например у мастера или Био. Старый Джити. По разъемам тут все в принципе так же, как и на предыдущих моделях: аналогичное количество M2 с радиаторами и быстрозажимными креплениями, аналогичное количество USB колодок разных версий, 6 SATA разъемов, 7 разъемов под вентиляторы, по 2 разъема под адресную и обычную 12-вольтовую подсветку, есть индикаторы ошибок, и звуковая стоит LC1220, правда без экранирования. В общем, полный комплект всего и в достаточном количестве. Плюс стоит новый Wi-Fi адаптер AX210 под Wi-Fi 6 и с повышенными скоростями. Из минусов стоит отметить, что нету BIOS флешбека и в отличие от всех упомянутых ранее плат, разъем под видеокарту работает максимально в режиме PCI-Express 4.0, в то время как у обозначенных конкурентов в режиме 5.0. Важно ли это? На текущий момент нет, и даже с картой 3090 или картой типа RX 6500 с урезанным количеством линий PCI вы не увидите какой-то существенной разницы возможно разница будет в будущем на будущих картах, но только если у них будет урезанное количество линий PCI, если они будут рассчитаны под PCI Express 5.0 и если вы не найдете какой-то альтернативы, короче тут столько если, что гоняться за версиями PCI именно сейчас, я не вижу никакого смысла, а вот взять хорошо сбалансированную плату с идеальной системой питания достаточным набором разъемов и фишек и кстати хорошим в сравнении с конкурентами биосом, за всего лишь 9 тысяч это вполне себе оправданное решение. Но вы спросите, а разве нет в этом сегменте более дешевых хороших плат? Что ты все говоришь про 20 тысяч и 20 тысяч? Есть, друзья, варианты типа ASRock Steel Legend или Asus TUF, но они при несколько худшей системе питания и компоновке стоят почти так же, порядка 20 тысяч. Остальные же варианты, что подешевле, среди именно стендарда TX плат, значительно хуже. При этом стоят они необоснованно дорого. Или же, например, как бы 660 Aurus Elite, их вообще не продают в России. Так что если вы хотите сэкономить, то лучше обратить свое внимание на микро ATX формат. Да, там платы короче и на них меньше некоторых разъемов, но зачастую убраны как раз такие вещи, которые вам ни к чему. А вот ценник 12-17 тысяч уже больше подходит для среднебюджетных игровых и рабочих ПК. Так что давайте теперь о топ-3 платах и поговорим. Сразу скажу, что не нужно думать, что все микро atx -платы это просто уменьшенные версии полноразмерных, отличаются они лишь одной-двумя буквами в названии, нет, зачастую это кардинально другие устройства. Итак, на третьем месте тут дешевые платы от Гигабайта. Это B660M Elite и B660M Aurus Pro. Они обе имеют примерно одинаковую систему питания и компоновку, поэтому мы будем рассматривать их как некий единый вариант. Питание обеих плат базируется на все том же 10-канальном NCP81530, работающем тут в режиме 6 1, и 13 мосфетах NCP302-155 от, собственно, той же фирмы. Напомню, что при низкой частоте контроллера они рассчитаны не на 55 ампер, а на 60 Итого у нас имеется 6 плюс 1 фаза питания и 12 плюс 1 цепь, и в нагрузке с процессором 12700 мы имеем, в общем-то, неплохие температуры, и с натяжкой сюда можно поставить даже 12900K что касается комплектации разъемами то она у данных двух плат как я и сказал аналогичная есть по 2 два 2 с поддержкой PCI-Express 4.0 или лишь один из них с радиатором, 4 SATA под жесткие диски, разъем под видеокарту имеет поддержку только PCI-Express 4.0 на каждой плате имеется по два адресных и два обычных 12 вольтовых разъема под подсветку обе имеют BIOS flashback и многофункциональную кнопку на теле платы, звуковая на обеих стоит одинаковая старушка LC897, хотя опять-таки повторюсь, что многие, наверное, не заметят разницу своим ухом. Но и отличия между ними тоже присутствуют, хотя они скорее носят косметический характер. В Элит стоит 2,5 гигабитная сетевая триалтека, в то время как у Прошки от Intel, в 4 разъема под вентиляторы, у Прошки H6. Ну и отличаются USB колодки, у Elite одна USB 2.0, 2.3.0 и одна под Type-C у 2 второго поколения, одна третьего и одна под Type-C При этом каждая модель имеет также версию AX со встроенным Wi-Fi модулем у Elite это новый AX211, у Pro все зависит от ревизии может быть как AX211, так и AX201 что выбрать, Elite или Pro, на мой взгляд то, что дешевле. Правда, с ценником и наличием плат в магазинах дела обстоят крайне странно. Две недели назад купить их можно было только на Али, и стоили они в целом дешево, порядка 11-14 тысяч, в зависимости от модели и наличия Wi-Fi. Сейчас на Али осталось в продаже только Pro, с ценником в районе 13 тысяч за версию без Wi-Fi, и 15 за версию с Wi-Fi. И она же появилась у нас в магазине но уже аж за 20 тысяч за версию без Wi-Fi. Так что целесообразность и возможность покупки данных плат будет сильно зависеть от курса, цены, наличия в магазинах. Брать их я советую при цене до 15 тысяч, ибо продукт, конечно, хороший, но нужно признать, что не топовый. На второе же место среди микроформата я поставил Biostar Racing B660 GTQ, она как и упомянутая полноразмерная Biostar является лучшей платой в плане питания среди всех плат своего размера, контроллер тут стоит такой же как и на старшей модели, 12 фаз питания идет на питание ядер процессора и одна для питания видеоядра, мосфеты используются те же FDMF 5062 на 70А каждый, и как вы видите Прямая схема управления, которая конечно же дает свои результаты и по температурам ВРМ в нагрузке. Разъем видеокарты тут может работать в режиме PCI-Express 5.0, в отличие от двух предыдущих плат. Есть два PCI-Express 4.0 m2 с радиаторами, 4 SATA, все нужные USB, 5 разъемов под вентиляторы и 3 под подсветку. Два адресных и один обычный. LED-индикаторы ошибок, звуковая LT1220, ну и 2,5-гигабитная сетевая RTL8125. Правда нету опять-таки Wi-Fi модуля, только разъемы для подключения антенн и отсутствует BIOS флешбэк. Ну и в плане BIOS а, тут все в принципе так же, как и у старшей модели. Однако за половиной тысяч рублей это, как мне кажется, очень даже неплохой вариант, в том числе под установку процессора 12900. Но на первое место среди всех MicroTX я, друзья, поставил B660M Mortar. И причина крайне простая. Это, скажем так, идеальный случай, когда взяли дорогой и удачный томогавк и уменьшили его, не внося существенных изменений именно в систему питания. Как итог, за 16 тысяч рублей, а именно столько стоит данная плата, мы получаем де-факто систему питания такую же, как и на плате за 20 тысяч. И температуры в РМ, соответственно, тоже почти аналогичные. Порядка 67 градусов с 12700 и 87 градусов с 12900К. Да и, конечно, кое-что упростили. По сравнению с томогавком, тут оставили только 2 М2 разъема PCI-Express 4.0, хотя этого обычно хватает за глаза, и все Разъемы, как вы понимаете, тут с радиаторами. Поставили более простой Wi-Fi модуль x 201 но вы опять-таки навряд ли почувствуете разницу. Поставили более простую звуковую на lc 1220 но она тоже является вполне себе сносной. Уменьшили количество разъемов под вентиляторы до 4 штук, но в целом в остальном плата осталась такой же. А в варианте без Wi-Fi она будет еще и на 1000 дешевле. Так что получается вполне сбалансированный среднебюджетный продукт. Но вы спросите, а можно ли найти варианты еще дешевле? Большинство дешевых плат, друзья, до 12 тысяч, которые можно найти в местных магазинах, это полный шлак. Те отличные варианты, что я называл вам, начинаются с 14-15 тысяч. Так что, если вы хотите покупаться в говне из-за пары-тройки тысяч рублей то это лишь ваш выбор. Как очень бюджетный вариант, я мог бы вам посоветовать, наверное, только плату от китайской Soyuz Алиэкспресса. Она стоит порядка 8000 и, в принципе, нормально работает с процессорами вплоть до 12600K. Так что под простенькие процессоры ее взять можно, но исходя в первую очередь из очень-очень низкой цены. Ну и осталось поговорить о мини-ATX сегменте, тут на DDR4 памяти были представлены лишь три платы, это B660M ATX от s который обладает слабым питанием и слабой компоновкой и мало на самом деле на что годится. Biostar GTN, которую в России не найдешь и соли по нормальной цене не закажешь, и также был представлен Gigabyte Aorus Pro. У последней стоит отличная система питания на двадцатиканальном контроллере RA229-130, работающем в режиме 8 плюс 1 и управляющим напрямую 9 мосфетами ASL99-390 на 90А каждый, это лучшие мосфеты на рынке. У нее есть один М2 разъем 4 версии с радиатором, 4 SATA, 3 разъема под вентиляторы и по одному разъему для 12 5 вольтовой подсветки, 3 колодки USB разных типов, кнопка для биослэшбэка, Wi-Fi адаптер 6 поколения, модель которого зависит от ревизии и также 2,5 гигабитная сетевая, плюс звуковая старушка LC897 и кстати сзади данной платы имеется даже бэкплейт для отвода тепла от зоны питания, что тоже очень даже хорошо. Однако, друзья, найти данную плату довольно сложно. Ценник у нее свыше 20 тысяч, но нужно признать, что альтернатив на DDR4 памяти среди mini-ITX все равно нету. Есть, правда, Z690i Aurus Ultra, но у той платы есть проблемы с качеством, проблемы с pci express разъемом. Я сам с этим столкнулся, и у нее идет достаточно серьезная отзывная кампания. Поэтому в мини-сегменте выбор оплат по DDR4 память у вас толком-то и нету. Ну у меня на этом все друзья, все что хотел сказал, по всем сегментам рассказал, комментарии по остальным платам оставил в таблице. Если же вы решите купить себе плату на чипсете B660, то ссылки на все упомянутые видео варианты на DDR4 памяти будут как и всегда в описании. Все их плюсы и минусы я в целом обозначил, так что дальше выбор остается за вами. Ссылки я даю на CityLink, там довольно большой ассортимент, есть доставка товаров и порой проходят разные скидки скидки и акции, позволяющие купить что-то по довольно выгодной цене. Ну и помните, что CityLink это магазин не только компьютерного железа, там каждый сможет найти себе что-то на свой цвет, вкус и кошелек для работы дома и быта. Так что переходите, смотрите, если что-то понравится, то покупайте. Ну а с вами как всегда был Белыч, подписывайтесь на YouTube, на наши соцсети, чтобы быть в курсе событий. Всем еще раз удачи и до новых встреч!